Я же тоже где -то с пикапом, вообще вот со всем движением там познакомился в 2010 году или там, в 2009, а приехал только в 2015, потому что ну как-то я… 6 лет. Ну, <свят> 6 лет, да, то есть я сначала там много лет его отвергал, отрицал, потому что мне казалось это стрёмным, и я как бы и не мог себя там в этом искать, потому что я априори себе определил, что как бы ну, это стрёмная тема ходить и к тёлкам, потому что я до конца верил в то, что я сам каким-то образом там смогу, потому что как… и ведь... поэтому стрёмно, да? что, кто-то меня будет учить? Нет, Есть почему? Есть такой же момент, что люди... Нет, нет. Я тебе объясняю, что я как бы думал, что я сам все могу сделать, там плюс-минус там сколько нас там 7 миллиардов живет и все же ну, там часть многие там живут же семьями ты посмотришь там вокруг на соседей на друзей в принципе они же там как-то познакомились и никто в пикапе-то как бы ну из твоих знакомых не участвовал да ты и, и, и, и, а ты ты себя же еще считаешь лучше чем твои все знакомые потому что они-то в семьях живут а ты-то как бы не в, не в семье там или не в отношениях и у тебя там с женщинами ну не все хорошо как-то мне вот от этого было стрёмно идти в пикап теоретически конечно там каждый может и сам справиться ему не нужно надо там никуда ездить, не проходить никакие тренинги. но опять же, если как, у, как в моем случае это там в 2010 году я понял, что как бы есть курсы, да, на которых можно обучиться, слышал, да, то есть, но через пять лет только к этому пришел, потому что сам все пытался сделать. вопрос в том, что результаты-то как бы нету. я все время говорю, что вы сами можете пытаться э, сделать что-то, ну там познакомиться там еще, э, там, не знаю, одеть там получше одежду, там, купить там машину там, покруче что-то еще сделать там. Если, в принципе, как бы есть результат, так что, как бы, ну, тогда и никаких вопросов к вам нету Но если, как у меня там ситуация, что я там в 2010 году узнал, что такое пикап, ну, плюс-минус там начал его презирать, и опять же, глядя на своих друзей, соседей, что как-то они каким-то образом, ну, делали это без пикапа, я тоже думал, что я, в принципе, сам смогу. Но как бы шли годы... <coughs> но ничего не происходит, как бы результатов нету, как бы себе не врите, ходишь в зеркало там и сам себе говоришь, сколько было женщин у тебя, вот все твои, ну вот разговаривай сам с собой, давай сам себе ответы, сколько было женщин у тебя, доволен ли ты тем, что у тебя происходит, так вот если ты доволен, как бы это одно, ну можешь тогда дальше продолжать жить, как ты живешь, а если ты недоволен, тогда как бы есть смысл задуматься, может быть еще там год посидеть, может еще два, там, у меня пока не накипело, я потом уже начал понимать, что мне нужно все-таки туда идти, и потом я год еще я там смотрел видео Володи и понял, что уже ну, точно нужно идти тогда как бы я поехал, я там 5 лет сидел вымораживался, просто я понимал, что блять если бы я это сделал в 2010 году, ну как бы все было бы намного наверное интереснее и я уже когда в 33 года я уже сразу буквально там полгода я потусил и потом пошел в семью, если бы я это сделал бы там в 28 лет, как допустим сейчас Санек, который пришел в трен ну я думаю, что у меня было наверное бы повеселее а я ходил и в ночных клубах просто стоял вот с такой мордой, там, в новой рубашке, каждый раз менял рубашки, чтобы меня там кто-то там заметили. Благо, мне одна телка сказала на Кипре, чувак говорит, что, блядь, ну. Так, ты нахера ты? ну, это она вообще мне реально мне глаза открыла, вот в 2014 году мы ездили на Кипр, и я там просто нарядился. Просто. Она питерская вообще, не отмороженная Телки, как бы, она говорит, мы все сюда приехали за одним. Ну, как бы, ну, понятно, зачем приехали, тут все ходят, тусят, бухают, раз, расслабляются, ты пришел и встал вот, там такой, нахуя, говорит, ты че, иди отдыхай, потому что мы все сюда, все понятно, зачем приехали вайнапу, ну, как бы, а ты стоишь что-то тут, как, бы, ну, как памятник, ну, короче, памятник, памятник можно обоссать, как бы, Но это я уже сам от себя добавил, что, ну, как бы, я так стоял на тусовках, приходил, только рубашки менял, там, что-то бицепсы подкачивал, а предплечье нет, там как мне написали, блядь. Вот, э и результата-то в конце концов не было. Я благо, что я протрезвел в какой-то момент и понимаю, что я здесь заходил, там тут заходил через покупки там э каких-то там вещей, там ну, автомобилей, там все-все-все я пробовал все, я все попробовал, у меня не зашло, поэтому я уже в конце концов выбрал все, что нужно. Способ, как да, так. как бы, если вы верите в то, что у вас кроме пикапа там что-то еще сработает, или я там еще год посмотрю там видео, как у меня этот чувак один позвонил, 28 лет, э, я говорит, я девственник. Я говорю, ну там, я ему объяснил, что там нужно будет там некоторые задания делать там на тренинге, он говорит, о, я пас. Блять, у меня, про, у меня просто, я просто, слово, я 28 лет девственники, и то он и сразу говорит, я пас. Какой ты пас, может быть, тебе наоборот надо вот вы выпрыгивать из окна и бежать, и орать на всю, на всю блядь, страну, помогите мне, спасите, Давай, я, давайте я, мне я, любые я, задания, я тебе типа, поэтому спрашиваю, на что ты готов, давайте мне любые задания, для того, чтобы, ну, либо значит, если ты там сейчас тоже вот будешь говорить, что это еще какая-то хрень, значит, я либо еще не наболела посиди еще год-два, посмотри видосы там, посмотри какие-то фильмы, посмотри на своих друзей, как они жарят баб, может тогда что-то допрет, просто опять же я говорю, ну, как бы, если вы довольны своими результатами, оставайтесь там сидите дома и делайте свои вещи и то есть если вы недовольны то есть смысл о чем-то задуматься допустим как говорю на этих на консультациях когда чуваки там Паша, смотрят читает книги там, смотрят э, видео, что-то еще, вот, я говорю, вот, там есть у меня, допустим, там, любимый, там, актер, там, Леонардо Ди Каприо, да, там, блядь, я 10 лет с ним, как бы, смотрю фильмы, я не, не могу сыграть так, как он, потому что, как минимум, человек должен, ну, как бы, закончить, либо какую-то актерскую школу, или понять, как там, как играть определенное настроение, то есть, нужно, нужно образование, нужно образование, чтобы ты понимал, как работать, я тебя поэтому спросил, когда ты подходишь к телкам, у тебя есть какой-то план в голове, по которому ты сейчас будешь действовать? Ты говоришь, нет. Поэтому как бы все сыплется. Здесь в тренинге мы даем план. Когда ты подходишь, тебя могут там слить нахер, а могут э, как бы дать добро там, ну, дальше на развитие отношений. Иногда у вас тоже, кстати, когда телка соглашается с тобой общаться, ты подходишь, говорит, привет, классно выглядишь. Она останавливается и говорит привет, спасибо, и стоит, дальше тебя ждет, а вы, блядь, вы, вы смотрите, короче, и боитесь, что ни хрена себе все произошло, и дальше не знаете, что делать, кстати, такое тоже бывает на самом деле, что ты сам не ожидал, что тебя взяла и красивая телка, которой ты боялся, подошел, сказал, ты классно выглядишь, и по привычке думал, что она тебе откажет, она взяла, остановилась и стоит на тебя, ну, смотрит, да, и, и ты не знаешь, что делать, потому что нет плана в голове, Правила mm. игры, как бы ты не знаешь и не знаешь, как действовать. Поэтому иногда, когда тебя там отшивает, ты должен знать, как обрабатывать правильное возражение, да, там и иногда, когда там тебе дают зеленый свет, надо тоже правильно туда заходить и правильно там действовать вот в этой ситуации. Потому что телки любят, когда все красиво. Ну, когда красиво развивается история, допустим. Красиво это не про цветы и прочие <къех> Да, то есть ты подошел такой весь налегке, там привет, ты классно выглядишь, она остановилась, все. И раз, и дальше разговор не пошел, и ты, э, э, э, ну что там, э, блять. Ну короче, вот это нужно тренировать, это нужно, ну как сказать, учиться этому, этим нужно заниматься. Конечно. Сначала нужно определить вообще, вот я всегда говорю, что мужчину определяет результат. Ты, ты,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 вот Если в твою тачку садятся эти тёлки, если на твою рубаху там клюют эти тёлки, как бы, это хорошо. Если как бы результата нет, ну, как бы, это видимо не очень хорошо. Я что надеюсь, что вы это... тоже после этой истории сейчас ломанетесь, просто все на тренинг. Друзья, Друзья на... ссылка под этим видео. Мы вас ждем с 7, -го 7 -го. по 10 ноября уже собственно через э, достаточно большое время. Но это говорит только о том, что вам нужно заранее забронировать себе места, потому что они кончаются.